Я Владимир Здравствуйте. Сегодняшняя тема «Ищите пару». В жизни очень много людей, которые абсолютно одиноки. Возможно, они чувствуют даже некое удовольствие в этом. Они, возможно, ощущают себя счастливыми. Но не стоит обманываться в любом возрасте, от мала до велика, в любом положении. Человек всегда должен иметь пару. Это абсолютно естественное состояние, когда мы находимся рядом с кем-то, с любыми людьми. Когда мы находим себе пару. Эта пара помогает двигаться, помогает решать проблемы. Эта пара не дает унывать, когда тяжело. Эта пара не отпускает вас за руку. И вы становитесь единым целым. Не обманывайтесь, когда говорите или думаете, что сможете прожить одни. Помните старое выражение «один в поле невольный». Это именно так. Абсолютно естественное состояние человека, когда он живет с кем-то. Мужчина с женщиной. Женщина с мужчиной. Есть разные вариации, но это уже отдельная тема. Тем не менее, никогда не оставайтесь одни. Это пагубно. Для вашей кармы это пагубно, для жизни, для судьбы в целом. Это пагубно влияет на все ваши жизненные решения. Это отражается на вашем внутреннем мире. И обязательно об этом это видят люди. То есть социум чувствует, что вы одиноки. Не стоит обращаться тем, что многие говорят, «Я один, мне все пофиг, я справлюсь сам, я сильный, я умный, я привык». Это люди скорее говорят из-за отчаяние, ввиду того, что они уже отчаялись и потеряли всякую надежду кого-то найти. Нередко в нашей жизни встречаются люди, которым за 40, за 50 кто-то в возрасте живет долго один, самообманываясь и считая, что он уже привык, ему так легче. На самом деле, этот человек просто не верит в то, что он кого-то сможет уже обрести. Это уже убежденность, это уже некий выбор, когда мы привыкли и осознанно говорим, да, мне так хорошо, но на самом деле это далеко не так. Вы всегда должны стремиться к тому, 15 вам лет, 30. 25, 60, либо 80, вы всегда должны стремиться найти себе пару. Это может быть друг, подруга, кто угодно, лишь бы он был рядом. Лишь бы этот человек жил с вами. Вот я о чем. Если у вас есть вокруг друзья, подруги, масса знакомых, друзей, родственники, это половина дела. Но когда вы закрываете за собой дверь и находитесь в своем жилище, в одиночестве, Независимо от того, если у вас растения, домашние животные, вы замыкаетесь. Это большая потеря для мира, вы закрываетесь изнутри от него, убеждая себя в том, что вы сильны в одиночестве. Но посмотрите на людей, которые живут вместе, они счастливы, они уверены. Они спокойны, они легки, они добиваются всего, но самое главное, им легко преодолевать препятствия, сложности, что очень важно. Как же приятно разделять счастье, когда его не с кем поделить, когда некому показать, не с кем поговорить, поделиться излить злить душу, либо просто порадоваться друг за друга. Вот я о чем. Вы всегда должны стремиться, где бы вы ни были, чем бы вы ни занимались, кто бы вы ни были, сколько бы вам ни было лет, стремиться к тому, чтобы обрести свою половинку. Не сдавайтесь никогда, верьте. Этот человек где-то есть. Сама природа, Вселенная тасует карты таким образом, что вы не знаете, кого встретите сейчас, через минуту, либо через год. Но не переставайте ждать, не переставайте верить. Знаете, что ваш человек где-то идет, столкнется с вами, позвонит, нечаянно нажмет на кнопку звонка. Этот человек будет рядом, и вы обретете себя, вы будете спокойны. Ну а пока, если вы один, закройте глаза и представьте, что уже вдвоем, и это желание, это ощущение уже присутствия второго человека в вашей жизни притянет к вам его. Мечтайте об этом, не сдавайтесь и ни в коем случае никогда не занимайтесь самоубеждением на тему того, что мне легко и одному мне никто не нужен. Это жестокий самообман, приводящий к правилам, к тому, что вы закрываетесь от мира и уже назад не возвращаетесь. А это беда. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.